произвести совершившееся событие. Такой же причиной, как отказ Наполеона отвести свои войска за Вислу и отдать назад герцогство Ольденбургское, представляется нам и желание или нежелание первого французского капрала поступить на вторичную службу, ибо, ежели бы он не захотел идти на службу,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 Убивая себе подобных. Лев Николаевич Толстой Война и мир